Многочисленные камеры, яркий свет софитов, непонятный телевизионный язык, на котором разговаривают режиссеры и операторы. Сложно не волноваться и всего пять минут, чтобы доказать, что именно ты должен стать лицом первого студенческого канала Татарстана. Я чувствую взволнованность, это такой момент главный для меня. Вот если я, допустим, пройду кастинг, я смогу работать на смотреть. Чтения совершенно новое, так как это новый бесценный опыт и я хочу познать себя с новых граней каких-то. Нужно было бы подкорректировать свою дикцию, Смотреть какие-то ораторские уроки, возможно. У каждого участника кастинга свое представление о работе телеведущего. Одни говорят, что главное чистая речь и четкая дикция. Другие считают, что важнее всего быть уверенным перед камерой. Но и это не главные критерии. Главный редактор новостного отдела канала «Универсмотри» раскрыл секрет, на что же обращают внимание при выборе телеведущего. Вообще ведущие должны чувствовать новости. Они должны понимать, о чем они сейчас говорят. Да? Я им даю примерные задания. Да? Представьте, что сейчас сюжет о том-то, -то, том-то, как бы вы преподнесли этот сюжет. Напомню еще раз о тех тестовых заданиях, которые э, приготовили наши корреспонденты. Одно из условий как раз таки, будет э, импровизация. Вот раньше мы подобное не делали, да и вот э, Сейчас хотим это попробовать. Попробовать себя в новом МАПЛОА пришли студенты из разных институтов, но до финала дошли немногие. Кто же стал новым лицом канала, ты узнаешь совсем скоро, ведь они выйдут в прямой эфир в новых выпусках новостей. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Ленар Довлетяров, Универ